Мужики, всем привет. Ну что, как вам? Новенькая резина. Ёк-макарёк. Мадоинчина. Как говорится, муха не сидела. Пожалуйста. Перегруз. После... Ну, они на мотоблоке еще работали у меня. И с где-то. Такой там годик. Да, ну почти с годик. На нем. Бабах! но это еще не все бабах было на другом колесе но это было первое вот здесь бабахнуло вот туда доехало и все пришлось мешки разружать вот а потом метров через десять бабахнуло второе пришлось балку раздербанить а я ее наверное, поставлю сюда вместо этой Ну это попозже и какая чудесная резина китайская, мужики. Еще не стояла нигде, не работала. Пупырки. Просто шикардос. Но вот всего полторы атмосферы дунул. Хотя должно быть максимум здесь. Я не помню. Душку держать запросно. Вот. вот здесь по бокам такие же трещины. Вот такие трещины. Плюс здесь уже... Вот она вся. То ли она пластиковая, то ли, я не знаю, резина. Тут тоже самое. Вот, вот они, трещины. Короче, поеду, куплю еще есть такая же 4, 2, 0 на 8, только русская. Ее еще попробую поставить. Ну, в принципе, как Луазовская, да, Made Россия Ходят. Вот, как-то так.